В этом процессе ему захочется продолжать, и завтра вы на пробежку побежите с огромной-огромной радостью. Давайте сейчас вернемся к сроку месячному, про который я говорил, и почему необходимо продолжать именно месяц. Ну, первая причина, мы уже проговорили ее, для того, чтобы выработалась привычка, необходимо делать что-то 21 день. Но мы сказали, что 30 дней это с перестраховкой, да. И почему хорошо бы именно проделать весь этот путь один месяц? Дело в том, что за маленький срок вы можете не ощутить разницу между той точкой, где вы находились, когда вы только начинали, и через неделю вы просто для вас не будет очевиден результат. Если же вы будете продолжать хотя бы месяц, то тут произойдет сразу двойной эффект. Первое, ваш организм, он привыкнет делать это действие, а второе, это все-таки минимальный такой срок, за который возможно уже сравнить, что было и что есть на сегодняшний день. Если же мы отойдем немножечко от спорта, то возьмем, например, игру на музыкальном инструменте, ну, например, на скрипке. Если же вы никогда на скрипке не играли, но хотите научиться, то есть внедрить этот навык, эту привычку в свою жизнь, то для этого необходимо начать. Но начав, вы можете через неделю уже понять, что у вас не получается. Да? И вот если в этот период вы бросите эту скрипку, то как раз таки вы не сможете отследить, что же будет, если вы будете продолжать. Поэтому мы всегда берем месяц, и месяц мы идем, Но через месяц мы определяемся, хотим ли мы на самом деле продолжать или нет. У нас есть абсолютная свобода выбора в том, что мы делаем, как мы делаем и сколько мы делаем. Но если касается полезных привычек, то все-таки месяц это такая ключевая точка, когда пройдя его, дальше вы решаете, берете вы еще один месяц или не берете. Если же вы берете еще один месяц, опять же, дойдите этот месяц до конца. Потом вы опять же будете решать, хотите вы этим заниматься или не хотите. Дело в том, что привычки есть очень разные. Есть очень легкие привычки, которые, ну, например, выравнивание позвоночника. То есть вы хотите выпрямить осанку. Для этой привычки, это довольно простая привычка, которую можно внедрить без особых усилий. Только здесь надо выработать привычку вспоминать. И когда вы будете вспоминать, то, соответственно, позвоночник у вас сам будет выравниваться. Но есть внедрение привычек гораздо сложнее. Вот если мы говорим про ту же скрипку, то минимальное количество времени, которое необходимо для того, чтобы какую-то мелодию первый раз сыграть, даже самую простую, вам необходимо просто понять, сколько у среднестатистического человека входит на это время. Ну, например, 3 месяца. Вы осознали, прочитали в интернете, поняли, что 3 месяца необходимо среднестатистическому человеку для того, чтобы этим заниматься. Да? А я могу взять даже 4 месяца, то есть с запасом. То есть вы даете себе как бы такую фору, когда вы можете это делать не спеша, но тем не менее делать. И для того, чтобы вам дойти вот эти три месяца, вам необходимо сначала пройти первый месяц, потом пройти второй месяц, а потом третий месяц. Самое интересное, что за внедрением полезной привычки одной, вы можете на самом деле научиться еще одной дополнительной привычке. Это привычка внедрять полезную привычку. То есть чем больше вы будете внедрять этих полезных привычек, тем легче каждое последующая будет проходить этот процесс. Знаете, этот процесс можно сравнить как с изучением иностранных языков. У меня есть друг, который начал с английского языка, потом он французский изучил, испанский и так далее. И он мне сказал, что каждый последующий язык изучается гораздо проще, и он легче ложится на ту базу, которая уже есть. Здесь то же самое. Но тут есть немножечко загвоздки для некоторых людей, как это делать. Дело в том, что все понятно для... Людей, которые имеют сильную волю. Да? А что делать для слабохарактерных для тех людей, которые сказали, что я что-то начну делать, а потом это отменили. Ну Это много таких девушек, я знаю, мне на пути попадались, которые рассказывали: Ну, вот вы, мужики, вы сказали слово, вы делаете. А я девушка, я сказала и отменила это слово. Что же делать таким людям? Я говоря про девушек, сейчас на самом деле говорю про всех, потому что я таких же и парней встречал. И много людей, которые не могут захотеть что-то делать. Но при этом при всем они хотят внедрить полезную привычку. Ну, что касается последних, тут здесь все понятно. Им надо разобраться, на самом деле они хотят или они думают, что хотят. Вот точно так же, как с английским языком. Одно дело, когда вы точно стоите в условиях, когда вам надо, или вы думаете, что вам надо. То есть себя ты не заставишь, но можно помочь. Если брать человека, который слабохарактерные, который соскакивает с действия, то здесь есть помощник этому процессу. Этот помощник денежный аспект. Давайте я вам приведу человека, который на своем примере показал, как это работает. Он живет в Америке, он довольно-таки богатый человек, и при этом при всем он в один момент решил внедрить в себе полезную привычку обливания. И как он это начинал делать? Он изначально сразу понимал, что если он будет обливаться 5 дней в неделю, когда он ходит на работу, для него это будет легко. Потому что такой процесс, он помогает взбодриться. Но что касается там субботы или воскресенья, когда э, все дома, да, когда выходные, он сразу понимал, что вот здесь будет как раз-таки остановочка. И эта остановка она может остановить вообще весь процесс. То есть, зная себя, он знал, что ему останавливаться нельзя. И что он придумал для того, чтобы выйти из этой ситуации? Это все очень просто. На самом деле, хотя он довольно обеспеченный человек, он собрал своих друзей и сказал, «Ребята, я сейчас буду внедрять полезную привычку, хочу начать обливаться. Я знаю, что у меня очень большой шанс соскочить, и поэтому я позвал всех вас сюда для того, чтобы дать вам обещание» что если вдруг в какой-то из дней месяца я не обольюсь хотя бы один день, я вам выплачу 10 тысяч долларов, вы между собой их поделите. Таким образом, человек, решив для себя проблему, не вставать в субботу-воскресенье, он сразу себе представил себе, вот суббота или воскресенье, рядом дети его бегают, любимая жена лежит, да, телевизор, никуда не хочется вставать, поваляться, да? Но при этом, при всем, на чашу весов ставятся две позиции. То есть, или лежать, но отдать 10 тысяч долларов, или, в общем-то, встать и облиться. Естественно, даже при том, при всем, что он обеспеченный человек, 10 тысяч долларов даже для него это, ну, такая приличная сумма. Естественно, что он шел и обливался. И здесь надо уточнить, что 10 тысяч долларов это не просто для него сумма, а именно значимая сумма. Для другого человека эта сумма может быть гораздо меньше. Но тем не менее, обязательно необходимо, чтобы она все-таки была не маленькая. Потому что если это будет э, отдать шоколадку, то на самом деле вам легче будет отдать шоколадку и полежать еще там субботу-воскресенье, а потом уже перестать заниматься тем, чем вы хотели, чем э, действительно встать и облиться, потому что ну, это сложнее. Ну и когда речь идет о большой сумме, например, одна треть от вашей зарплаты, этого уже достаточно для того, чтобы все таки вы поднялись и был у вас стимул начать делать действия. И знаете, здесь на одной из встреч мне девушка задала вопрос. Говорит, Паша, я знаю такой подход, и говорит, но я знаю и то, что есть второе мнение, что нельзя при помощи денег или при помощи еды заставлять себя что-то делать. С одной стороны, с этим я согласен, но на самом деле это действие является огромным помощником для тех внедрений привычек, которые вы сами хотите. не вызываете вы отражение здесь наоборот вы хотите и вы ищете просто тот инструмент, который позволяет вам это реализовать. Вы может быть даже поймете, что не смогли бы вот этого достичь без этой механики. И так как все-таки эта механика позволяет достичь результата, но результата именно в очень сложных вещах, которые вы не смогли без этого сделать, вы не будете ей пользоваться каждый день, вы будете пользоваться только в таких сложных, внедряющих привычках, да, это будет разовые штуки. Но самое интересное, что как только вы начнете делать один раз подобным образом, второй, третий раз, на четвертый раз вам она уже может и не понадобиться, потому что у вас выработается навык прививания привычек даже тяжелых. Это механика она на самом деле, одна часть ее усиливает вторую часть. И это является абсолютной нормой, как и многое в нашей жизни. Когда мы начинаем делать, оно подтягивает второе действие, второе тянет за собой третье действие. А потом вы осознаете, что на самом деле вы имеете и одно, и второе, и третье, а шли только к первому. В начале ролика я уже говорил про дополнительные механизмы, которые позволяют внедрять полезные привычки. Когда я говорил про полив, например, растение, когда ты трогаешь шторы, то точно так же можно помогать внедрению маленьких привычек. Ну, например, когда вы проходите дверной косяк, а хотите выравнивать спину, то это для вас может быть своеобразным напоминанием для того, чтобы вы именно эту спину и выпрямляли. Вначале вам, конечно, будет сложно про это вспоминать, но, тем не менее, если вы один раз забыли, но потом позже вспомнили, выпрямили спину. Потом у вас воспоминание произойдет уже быстрее, а потом оно станет частью вас уже, и вы спину будете выпрямлять уже на автомате. Есть и другие механизмы, когда вы, например, моете посуду, и вместе с этим вы можете представлять себе, что вы моете внутренние органы. У моей супруги есть подруга, которая именно так и делает. И при том, при всем, что она, она ест не совсем здоровую пищу, но она почти не болеет. И я думаю, что... Вот эта механика как раз таки очень способствует общему процессу. На самом деле внедрение привычек может быть настолько разным, сколько вообще у вас есть фантазия. И если мы когда-нибудь в одно место соединимся и обдумаем, какие привычки кому необходимы, то мы будем дополнять друг друга. И это произойдет у нас синергия в этом процессе. На первый взгляд могут быть даже абсурдные привычки, но тем не менее очень полезные. Например, сходил в туалет и поблагодарил мир за то, что у тебя есть хорошее здоровье. Но на самом деле под внедрением полезных привычек можно внедрять и даже вот уход от опозданий. То есть раньше ты постоянно опаздывал, а здесь ты опять же можешь перестраховаться, это заплатить тому, если ты опоздаешь человеку, с которым ты договаривался. Это очень будет стимулировать. И во-вторых, это даже без этого механизма вы просто можете... Развивать привычку, выходить чуть-чуть пораньше, чем вы всегда это делали. Я уже буду заканчивать. Я единственное, что хочу под конец еще сказать, что на самом деле внедрять можно не одну привычку, а сразу несколько параллельно. Но здесь такой же механизм, как и про те отжимания, про которые мы говорили. Если вы почувствовали, что для вас э, уже какой-то идет выше нормы, то не надо туда лезть. Если же вы берете две, три очень простые привычки, я еще раз говорю, такие как выравнивать там, э, спину да, или говорить хорошие слова в, в каком-то месте, то, конечно, такие привычки вы можете 2, 3, четыре в месяц внедрять. Но если мы касаемся больших привычек, да, то здесь, конечно, надо, чтобы одна не, пере... не насваивалась на вторую э, с точки зрения тяжести. Для того, чтобы каждое внедрение привычки, она приносила радость, а не раздражение. И давайте вернемся к моменту, когда мы начинали с представления, что вы лежите на смертном одре, но вы там еще пока не находитесь. А значит, с внедрением вот этих полезных привычек, давайте просто посмотрим, сколько полезного, сколько вы можете внедрить за один год привычек, которые не были частью вас. Понятное дело, что если даже вы одну привычку будете внедрять в месяц, пусть даже небольшую, то в конце года у вас подобных привычек будет 12 штук. Даже если их немножечко меньше, ничего страшного. Здесь главное, что процесс идет. И в то же время, как только вы войдете в кураж, этих привычек может становиться еще больше. Они могут быть, быть еще более интересны, они могут быть более неординарны вы можете начать делиться ими со своими друзьями. Свои друзья смогут также внедрять их и делиться с вами. И вот этот результат, он уже будет такой, как в симбиозе, гораздо больше. Почему? Потому что вы будете этим процессом поддерживать другого. И в то же время вы будете для другого человека являться примером. Потому что все начинается именно с нас. Когда мы говорили про образ будущего, то мы затрагивали... Процесс, что этот образ будущего начинается с изменения себя. Так давайте начинать с себя, и тогда мир начнет меняться. И мы будем быстрее и ближе к тому образу будущего, о котором мы все мечтаем. Благодарю вас за просмотр. Если вы в моем клубе, если какие-то вопросы у вас возникнут, записывайте и на ближайшей встрече мы обязательно их разберем. Если вы не знаете про клуб ничего, посмотрите в описании к ролику, там есть вся информация.